Ветаю всех друзей, я либо мертвродам, и это черговый выпуск программы Сиджу Пиджу. А зараз я пью чайок аквариум вечернего пьяницы. Это дуже кайфный чай, який дуже допомагає мені весь військовий час. Вот, як все почалося, я спробовув Большую килькість э, різных чаїв, и вот э, запынився на аквариуме. Він э, дуже круто э, допомагає э, витримувати цей э, нелегкий час, цей э, такий э, хаотичный режим. Он э, выравняет, э, э, робить э, такие э, цікавий настрій, и с этим чаем э, дуже хорошо э, э, получается э, бездушить по жизни, тому, сейчас я пью его, э, и он в мне уже э, ну, закончился. осталось <соединяющий> на пару э, заварочек. Вот. Э, дуже рады э, выйти в цей э, Выпуск, так скажем, потому что я ну, давненько не заявлялся на своем канале. Вот. На это были а, разные причины. Ну и все сами еще, что когда идет война, не совсем до каких-то там YouTube каналов потому а, что ты... Думаешь, про те, когда поспать, когда поесть, где найти воды. Может, знати в Миколаеве больше месяца не было воды взагалі. Что хотел, хотел бы вам сказать. Ну, про чай сегодня, например, мы долго не будем, потому что про чай у в мене много выпусков в сиджу -Пиджу. А зараз хочется ну, рассказать трошки ну, про своем жизни, как мы живем, как мы работаем, что мы делаем. Ось коли когда все началось, было, ну, дуже, ну, мы не розуміли, что а, там будет там через годину, что будет там а, завтра, от, І и был такой, как я вже уже указал ха хаотичный такой настрой, такой режим, что, например, я а, а, что-то приблизно двух месяцев спал в Одессе, потому что ну, постоянно лунают тревоги, постоянно идут, идут какие-то арт-обстрелы по месту, руйнуются здания, и ты ну, не, не можешь знать, не прилетит ли, ну, например, зараз в твой дом. И тому ты постоянно готовый до того, чтобы покинуть свою... Житло, чтобы куда-то сховаться, схавать там своих своих домашних улюбленцев, своих близких, своей родины, своих близких людей, донька, Ось. и мы спали как так, там, годинку спишь, годинку чекаешь, годинку там, <laughs> хаваешься, потом uh, опять начинаешь пробовать заснуться. И uh, ну, было очень, вот, uh, тяжко. Вот, ну, я такой, такая людина, что я дуже полюбляю режим, а тут режим, ну, неможливо было выстроить, и тому ты був такий, а, якийсь поломанный. Вот, и, ну, як вы знаете, а якщо не знаете, мы с перших днів войны. А... Стали допомагати військовим, стали допомагати госпіталям, стали допомагати цивільним, хто там залишився без крову, без житла, кто залишився без яких-то там соціальної підтримки, і тому дуже багато справ, які ну, треба робити, а ти сам такий весь бля размазаний, и ты что-то куда едешь, что-то где-то здесь находишься, что-то куда привозишь, с кем-то спелкуешься, а сам находишься в каком-то таком э, долгом сне. Ты ну, типа спишь, а, а, а типа и не, и не спишь. <laughs> и это очень-очень сильно выматывало. Вот. А потом уже так... Так сталося, что мы привыкли до этого режиму. Мы уже, ну, например, я уже перестал спать в Одезі, Я там, типа, стал спать, ну, ну б -б бывает таке, что в разных местах приходится ночевать, потому и там на подлоге, и на подлозе, и там какие-то карематы, какие-то там спальные... Спальник бывало таке, что и, возможно, было поспать на кровати. Ну, и <клес> можно ну, было уже там, типа, там, снять одяг, ветчатки, зранку ну, быть более плодотворным таким, и более разумным, и, ну, короче, отпочившим. Ось, потом вот я как, как я казав же мы залышились без воды. Короче, мы научились совсем цим жити. И сейчас я могу что-то вам записать. Вот на, на на свой канал долго я въезжаю в цю тему. Багато кто ну, типа спрашивает меня, як мы живемо, як що мы що мы робимо. Вот. Можу сказати за себе, що працюю, ну свою постоянну работу я залишив спершніх війни. Ну в мене не праць магазин, але я сделал так, що ті, хто ну, хочуть там отримати чай, який є в, у мене в продажу, то я це роблю онлайн доставку, коли, ну, в той час, коли працює нова пошта. От, ну а якщо кто в Миколаєві за мною можно встретиться и что ну, чтось купить. Ну я не ну, не можу сказать, что это какая-то ну, типа, плодотворная работа, праця, але, что мы имеем, то имеем, багато хто із людей, ну, людей, э, остался, ну, ну, без работы. Поэтому я еще гарно живу. Вот. А весь остальный час, и, в принципе, постоянный, ми, вот в весь мой час занимает волонтерская деятельность. Мы как-то сгруппировались, с друзьями с первого, с другого дня войны. И каждый из нас ну, как как взяв там якийсь напрямок допомоги, який ему по, под силу и став пиздячить на перемогу. Вот. Ну и после двух месяцев мы уже настолько спрацували, так заработали, что открыли свой волонтерский центр, решили уже быть ты такой бандой, кто бачить, ну там, подписан на мои старинки Instagram, Facebook, це, все это бачить, потому что я про все это пишу. Ну и, когда ты остаешься один, ну, всякие думки думки, и ты, ну, типа, частейше там гонишь про то, что, а как это станется, а не прилетит ли какая ракета в мой дом, а там, что будет завтра, а как будет там послезавтра, и ты такие грузишь себя все ты вот этой хуйтой, и, ну, мозг не вытримывает, и ты таки, как это называют, ну, такой, как вантажишь себе, плечи такие сутулы, и весь такой уставший, какая-то такая, ну, штука. А когда ты гуртуешься с друзьями, которые поддерживают тебя, кого поддерживаешь ты, это как-то лучше, ну, и легче жить, и лучше, ну, творить какую-то справу, и ты не помечаяш, как швидко бежить час, и, коли ты в вечере рахуешь, что ты зробив за этот цей день, ты за цю добу, ты ти, ну типа такие, нихуя себе, скільки мы змогли зробити, и тому тут как сказать, ну а, появляется якость и такая такая така штука, что а, а, тебе кайфово від того, что а, ты робишь и в какой час ты живешь, и ти, ты ну типа такие нихуя себе, как это круто, и ты и ты счастливый, и ты счастливый, ну не ну, незалежно от того, а, война сейчас, не война. Вот, и... А... Понимаешь, что в войну можно быть счастливым, в войну можно делать хорошие, добрые дела, в войну можно жить, любить, дружить, общаться, знакомиться с хорошими людьми. И война – это такая штука, которая дуже гарно ну, показывает обличие людей. С обличия спадают маски, кто-то, выехав сразу, за украинных, то есть там схавался, кто-то, ну, подруг... ну кто-то такой, ну, ты бачил того чувака, например, там в мирный час, и он такие был, был какие-то такие, ну, такой, ну, такие неприметные, такой, ну, такие ты думаешь, а Лашара якей а потом он в воинский час никуда не съебался и он працює на перемогу и ты такие нихуя какие чувак. Вбачаю, что дуже багато ругаюсь матом, але ну якось не може без цього. Є такі моменты, которые ну неможливо передати словами и хочеться ругнутися. Вот, как-то так. Много чего хотел рассказать, но когда а, сид перед этой а, камерой, уже такой, ну, типа, отвык, и, а, а, вроде, хочется, ну, больше а, вам а, від, ну, рассказать, но, ну, не знаю, ну, что конкретно вам будет цікаво, а, Может, трошки рассказать про наш волонтерський центр, про эти справу, что мы делаем. Мы работаем, вот сейчас, я больше работаю с військовими. Мне это очень нравится, это хорошие хлопці, которые тримають, которые пиздожат эту а, гидоту. И когда ты видишь в его очи, ти... ты... Разумеешь, что все будет хорошо и что ну, это действительно героичные чуваки, которые сделают все для, для того, чтобы наша страна была гордой, мощной и независимой. А мне очень нравится им помогать всем, чем я только могу. Вот. И на своих старинках в соцмережах я Постоянно пишу про то, что мы робимо, как мы це робимо. Мы э, звертаемся до вас, до наших підписників, яким не байдуже, что що буде далі. От, які помогают, які там чем только могут. тільки мож, можуть. И І... такая, э, ну, Говорят, что каждая там гривна — это крок до перемоги. Ну, это действительно так, потому что а, благодаря вашим донатам, мы уже ну столько всего куповали и столько всего передали и визковым и мы Каждый день над, над этим мы работаем, каждый день собираем эти деньги, мы делаем какие-то закупки, ништяков, которые очень нужны нашей армии. И, блядь, это классно. Почему <реклама> <реклама> я все это Если вы желаете помогать, если вам это интересно, там какие-то посылания на сайт наш за всеми реквизитами. Я залишу в описании цему ролику и буду очень рады, если ну, кто-то из вас нас поддерживает. Я понимаю, что этот канал делится и те, кто занимают какую там иншу а, позицию с приводу этой войны, ну, а, свои комментарии вы можете там, ну, тупо запихнуть себе в дупу, потому что ну, я уже ну, давно не звертаю на них увагу, и если я бачу, что мне то там какая-то залупа что-то там откомментила я ну, тупо баню на своем канале тому еще у ну, в меня не якісь какие-то там меты а, развить свой канал чтобы в меня было много подписоты яка меня хуй тому в бан дуже легко попасть а тем ну, кому не байды же ну, дуже хочется как до вас там достучаться и чтобы вы побачили а, меня, что, ну, чтобы вы побачили меня, что в меня все доброе, что мы працуем, что, что все будет хорошо. А, Якось так. И еще до моей работы еще хотел бы сказать, что а, я на жаль, уже не занимаюсь каким-то там туристическим, тактичным одягом. И там, ну, не выходят в меня никакие там футболки и прочее, что было. Потому что сейчас это все э, очень сложно делать. И ну, на, на это ну, просто немає времени. Поэтому, если вам было цікаво, щось в мене там... Купувати, то сейчас это только чай, але можно а, пойти іншим шляхом и увидеть, что мы робимо в волонтерском центре, там а, а, мы выпускаем якийсь то а, цікавий, є есть ну, дуже интересные сувениры, які можна придбати и а, залишите в своих такие как след в истории, потому что все те, что зараз роблятся, все роблятся в таких ну визковых умовах, ну все дуже складно зробити, тому, якщо це зроблено, це зроблено там під обстріломи, це зроблено там с бессонными какими там ночами и это сделано ну дуже а, лимитованными партиями и это ну уже не повторится ніколи. І и тому если вы щось то такое ну, будете там а, приобретать то это ну дуже дуже гарна штука, яка потім, ну, потім можно буде показати своїм детям, внукам, що, коли вони вас запитають, что а, що вы робили під час війни, вы можете казати, вот мы поддерживали військових, мы например, там, наприклад, купували такие вот интересные, сувеніри, а кошти з продажу шли на допомогу, помогу там бить там форма взуття, какие-то там оптичные клёвые штуки для pracy и ну и это круто вот друзья дуже якісь размазано в мене зараз все это получается ну вышковато с братиса с мыслями с думками и что-то э, вам расповести тому что-то э, трошки про це трошки про це трошки про мены трошки про деятельность. вот э, дуже рады что вы залишаетесь на моем канале что вы смотрите ци ролики які я блин рандомно э, вистрілюю Час, по часу. И вот а, прошлый сиджи Пиджа был очень таким, ну, важкий, потому что там лунала сирена, и я такой был, ну, удрученный. И вот так вот я сидел и говорил, что, бля, пидорасы и там вообще там то есть все. То зараз вы можете увидеть, что в меня на обличи посмешка и что в меня все хорошо. Вот э, хай у вас э, також будет все хорошо. Э, працюємо на перемогу и русні пізда. Дякую вам.